Друзья, всем привет! Меня зовут Марат. Это компания Фундамент СПБ. Мы долго ждали, пока закончится зима, для того, чтобы приехать и снять здесь видео. Мы не вытерпели решили все-таки сделать это. У нас уже практически завершен этап монтажа окон, и в этом видео мы расскажем, какие окна вообще могут быть и какие фишки есть. Кому интересно, смотрите. Начнем по порядку. Большинство заказчиков, с которыми мы работаем, часто задают вопросы, какие окна лучше выбрать и почему они такие дорогие. Скажу честно, окна реально дорогая история. И Можно где-то сэкономить, где-то экономить невозможно. По следующим причинам. Первое. Если у вас большой оконный проем выше 2,3-2,4 метра, поставить пластиковое окно уже туда невозможно. Это получается уже изготовление из алюминия. Все, что из алюминия, это реально дорого. Вот И пройду сразу на примере этого проекта у нас здесь современная архитектура окна в пол 80% оконных проемов это окно выше 2 4 метра зачастую это 2 7 метра и в связи с этим практически все оконные порталы у нас получались здесь из алюминия, ну и так как у нас э, большинство проемов заполнялись алюминием, мы приняли решение уже все окна в этом доме делать именно из алюминиевых конструкций сразу хочу сказать, что есть варианты комбинировать, где у вас большой Оконный портал можно сделать из алюминия, а окно обычное заполнить пластиком, которое а, будет выглядеть как алюминий. Такие решения есть, это позволяет оптимизировать стоимость а, в целом оконных конструкций. Мы здесь все-таки приняли решение, раз уж делаем такое настоящее качественное решение, построить все из алюминия. И в принципе все это мы здесь реализовали. Также хочу сказать, что существуют разные а, системы открывания конструкции, разные задачи у каждого окна, и мы их здесь тоже реализовали в разных вариантах. Я сейчас насчитал 6 различных технических решений, которые мы реализовали, и по порядку сейчас по всем моментам пройдем. решение. Значит, здесь у нас планируется кухонная зона. В перспективе здесь появится стеночка. Будут висеть уже кухонные шкафы. Здесь будет располагаться рабочая зона и раковина. Все любят и часто в проектах говорят о том, что было бы классно напротив раковины на кухне иметь окно, чтобы когда ты моешь посуду и в целом там занимаешься какими-то кухонными делами, не смотреть тупо в стену, а наблюдать, что происходит в окне. Соответственно, здесь родилось окно, но для того, чтобы его можно было открывать, потому что когда стоит кран, окно сложно открывать, здесь было принято решение поставить вот такую оконную конструкцию. Собственно, она не открывается и никуда не упирается, в то же время ее можно открыть для того, чтобы свежий воздух у вас попадал сюда на кухню. Мне, честно говоря, решение это не очень нравится, потому что получилась очень толстая рама, то есть у нас есть общая рама, есть рама, которая распахивается, и вот эта еще внутренняя рамка, не знаю для чего она нужна, но тем не менее она тут есть. Я бы это решение пересмотрел, на самом деле заказчик тоже об этом думает, возможно мы окно будем менять, но вот сейчас такое окно стоит, кому-то может это понравится, берите на вооружение. Вторым популярным вопросом является, какой производитель для окон будет лучше. Сейчас есть э, такие пять наиболее популярных производителей э, алюминиевых окон, это Шуко, Рейнер, Тадпроф, Сиал, э, Алютех. У каждого есть свои плюсы и минусы, и в этом тоже можно найти определенную оптимизацию решений для своего дома. Например, вот это окно. Здесь э, такой сплошной Глухой витраж, у него задача Чтобы свет с улицы поступал у нас В дом, чтобы из дома Можно было любоваться перспективой Которая у вас открывается, в то же время Нет задачи пройти сквозь него То есть это такое глухая стеклянная Стена, э, которая ст должна Стоять, вот здесь у нас применяется Профиль Сиал, он по цене Дешевле, чем Шуко В то же время, но он решает свою задачу То есть он стоит, э, соблюдает Нашу архитектурную задумку с шагом стоек внутри выглядит достаточно хорошо покрашен в цвет всех рам которые здесь расположены а стоит он ну, реально в два раза дешевле также хочу заметить, что окна включают в себя два элемента это сама рама и стекло стекла, что в шуко, что в сиал что в валютех ставятся одинаковые, завод находится в Питере поэтому без разницы какая рама, стекло можно поставить любое, рама, если она у вас открывная, там уже по моему мнению есть смысл идти в более дорогой сегмент потому что у них применяется более качественные профиля уплотнители какие-то там винтики и болтики это важно если у вас такая глухая рама на это можно сэкономить и применить обычные конструкции по моему выглядит достаточно эстетично все достаточно аккуратно покрашено в один цвет я честно говоря если бы тут сейчас не увидел наклейки шуко или наоборот на остальных окнах наклейка шука была оторвана я бы даже не не отличил что это другой производитель также есть опять же если задача закрыть большой витраж но в то же время сделать через него выход можно поставить раму сиал более дешевая и в нее смонтировать уже дверь шуко со всеми профилями, которые они ставят. Здесь у нас, допустим, есть вот такой проход. Через него можно выйти на балкон. Это изначально предусмотрено проектом. В то же время у нас сама конструкция СИАЛ, что существенно удешевляет конструкцию. А внешний вид никак не меняется. Посмотрите снаружи. Современная архитектура за счет применения большого объема окон, светопрозрачных конструкций, позволяет создать такую воздушность конструкции в целом, облегчить ее. И есть решения, которые такие ставят жирные акценты на этом вопросе. Это вот структурные углы. Вот здесь можно посмотреть, два стекла сходятся в одну точку, никакой стойки там, жирной здесь нету, что ну, такой создает эффект воздушности. То есть у вас здесь есть угол, который висит в воздухе, заполненную стеклом Выглядит на самом деле классно, это можно реализовывать и в пластике, но в целом, если у вас современная архитектура, хотите создать воздушный такой угол, вот такие решения, по моему мнению, стоит применять. Еще одним отличным решением для того, чтобы заполнить большой Открытый портал является откатная система. То есть здесь у нас есть два блока. Один из блоков откатывается и его можно выкатить вот до этой точки и создать, ну... Открытое пространство Шириной 2,5 метра Для выхода из помещения на улицу Такие вещи хорошо Располагать там, где у вас планируется Открытая большая терраса Здесь допустим планируется барбекю зона И в летний период можно полностью Открыть окно, создать вот такой Широкий проход, не просто дверь Какая-то маленькая, которая открывается А такой реальный выход на улицу И можно здесь между ними перемещаться Без каких-то дополнительных преград Здесь стоит у нас откатной портал, он скатывается в ту сторону, сейчас, к сожалению, у нас ключей от этой двери нет, поэтому продемонстрировать мы его, этого не сможем, но если у вас э, в проекте есть тоже э, задачи открывать большие порталы, можно применять либо распашонку большую, либо гармошку, либо вот такой откатной портал, по-моему, решение очень интересное. Также существует решение, позволяющее делать окна в саунах. Здесь установлено специальное закаленное стекло. В перспективе у нас здесь будут стоять лежаки справа и слева. И находясь в сауне, можно будет наблюдать через окно на окружающую перспективу. Задача максимальное большое окно, которое не будет лопаться и не будет пропускать холод сквозь себя, в то же время позволит наслаждаться перспективой. Такое решение здесь применено. Мы видели такие решения в других проектах, в своих проектах мы делаем это впервые, все посчитали, окончики а сказали, все будет работать, не переживайте, ну запустим сауну, проверим. Ну и решение, которое мне лично очень нравится, я всем рекомендую включать их в свои проекты, это зенитный фонарь, он позволяет проникать свету в дом, в доме становится достаточно светло, можно экономить на электричестве, из него ночью можно наблюдать за звездами, не стоит бояться, что они какие-то ненадежные, не негерметичные, вот стоит окно. Оно стоит под уклоном, выполнено из профиля сиал, все загерметизировано, все отлично Решение мне очень нравится Понятно, что в готовый дом вы впилить такое окно уже не сможете Но если вы находитесь на этапе разработки архитектурных решений, рекомендую такие вещи применять Выглядит просто огонь ну что на сегодня все спасибо всем кто смотрел если есть вопросы по окнам пишите мы на них ответим еще раз приедем подснимем когда уже не будет снега сейчас мы уже готовимся к устройству кровельного покрытия хотели начать раньше у нас уже завезены все материалы пароизоляция утеплитель мембрана лежит внутри у нас здесь будет три разных покрытия будем их стелить потом засыпать где-то настилать террасную доску кому интересно эта тема тоже напишите обязательно в комментарии вопросы на которые вы ищете свои ответы, а мы на эту тему снимем для вас специальное видео. С вами был Марат, компания Фундамент СПБ. Всем пока.